Запрячь скорее свои надежды. Ни нам не быть, как прежде А я думал, что навсегда с тобой Но время мне залечит эти раны покой Знаю, что без меня с тобой Остались только ветры и кошмары Лечу с тобой Давай Это. Ведь я думал, что мы всегда с тобой, Но время мне залечит эти раны, покой с тобой. Я знаю, что без меня с тобой остались только ветры и кошмары лечу. Oh I'm